Приветствую, друзья! Меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале Коллегия Адвокатов. Здесь мы рассказываем об изменениях в законодательстве и судебной практике. Делимся своим мнением относительно происходящих событий. В одном из предыдущих видео я рассказывал о наследовании по завещанию и в порядке исполнения наследственных договоров. Сегодня я продолжу начатую тему и расскажу о наиболее важных аспектах наследования по закону. Мы рассмотрим. Сколько очередей наследников предусмотрено современным законодательством? Кто входит в состав каждой очереди? Что нужно предпринять в случае, если ребенок рожден вне зарегистрированного брака? Как распределяются доли между наследниками? Какие права на совместно нажитое имущество имеет переживший супруг? Итак, наследование по закону происходит в случае, если завещания нет совсем или в завещании указана только часть наследственной массы. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности. Гражданский кодекс Российской Федерации в главе 63 предусматривает 8 очередей наследников. При отсутствии наследников одной очереди к наследованию призываются наследники следующей очереди. Очередность установлена исходя из степени кровного родства членов семьи. Однако есть и исключения, когда наследниками становятся лица, не являющиеся родственниками по крови. Например, это супруг наследодателя, усыновленные дети, пасынки, пачерицы и другие. На практике основная часть наследников по закону – это наследники первой очереди, и чаще всего это переживший супруг и дети наследодателя. Причем право на наследство имеет только супруг, состоявший в зарегистрированном браке с наследодателем на момент его смерти. Бывший супруг наследованию не призывается. Если брак был признан недействительным, в том числе и после открытия наследства, супруг наследодателя исключается из числа наследника в первой очередь по закону. Кроме права на долю в наследстве, переживший супруг вправе требовать выдела супружеской доли из имущества нашетого во время брака с наследодателем и являющегося соответственно их совместной собственностью. Для этого пережившему супругу следует подать нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело, заявление о выдаче свидетельства о праве собственности наполовину общего имущества, нажитого в период брака. Оставшаяся после выдела супружеской доли часть имущества наследодателя включается в наследственную массу. Таким образом, супруг получает и супружескую долю, и долю в оставшейся части наследуемого имущества, как наследник первой первую очередь. Бывшим супругам, чей брак расторгнут или признан недействительным на дату открытия наследства, указанное свидетельство не выдается, однако им разъясняется судебный порядок признания права собственности на долю в имуществе, нажитом в период брака. Следовательно, если при разводе совместно нажитое имущество разделено не было и это имущество вошло в наследственную массу, бывший супруг имеет право и может потребовать выдела причитающейся ему или ей супружеской доли. При этом имеет значение срок исковой давности, который составляет три года со дня, когда супруг узнал или должен был узнать о нарушении своего права на общее имущество. Дети, рожденные от родителей, которые состояли в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей. Право наследовать за умершим родителем имеют также дети, рожденные от предыдущих браков, и внебрачные дети. Однако, если в свидетельстве о рождении в графе «отец» запись отсутствует, дети наследуют только после смерти матери. Именно поэтому в интересах ребенка, рожденного вне брака, следует выполнить одно из следующих действий. Нужно подать после рождения ребенка в ЗАГС по месту жительства совместное заявление отца и матери ребенка для установления отцовства. Если отец ребенка отказывается обращаться в ЗАГС с соответствующим заявлением, то отцовство устанавливается в судебном порядке. Это может быть сделано в том числе по заявлению самого ребенка по достижению им совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание любые доказательства с достоверностью, подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. Однако ключевое значение здесь будет иметь генетическая экспертиза. Ну и третье В случае смерти лица, которая признавалась и отцом ребенка при жизни, но не состояла в браке с матерью ребенка, в судебном порядке может быть установлен юридический факт. Факт признания отцовства. В порядке первой очереди к наследованию призываются не только родные, но и усыновленные дети умершего родителя. Согласно статье 1147 Гражданского кодекса, при наследовании по закону, усыновленные и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники с другой приравниваются к родственникам по происхождению или кровным родственникам. При этом ребенок, усыновленный другой семьей, не наследует за биологическими родителями. Ребенок же, чьи родители были ограничены в родительских правах или лишены родительских прав, сохраняет право наследовать Однако только в том случае, если он не был усыновлен другой семьей при жизни биологического родителя. При отсутствии наследников в первой очереди к наследованию призываются наследники второй очереди. Если нет наследника второй очереди, наследуют наследники третьей очереди и так далее. Состав наследников восьми очередей перечислен в Гражданском кодексе Российской Федерации. Очереди выстроены, как уже сказано, по степени кровного родства. При этом помимо супруга и усыновленных детей, законом предусмотрено еще две очереди наследников, которые не состояли в кровном родстве с умершим. Как наследниками седьмой очереди являются пасынки, пачерицы, отчим и мачеха-наследодателя. Пасынки и пачерицы наследодателя – это не усыновленные наследодателем дети его супруга, независимо от их возраста. Отчим и мачеха наследодателя – это не усыновивший наследодателя супруг его родителя. Указанные лица призываются к наследованию только в том случае, если брак родителя пасынка или пачейцы с наследодателем, а равно брак отчима мачехи с родителем наследателя не был прекращен путем его расторжения или не был признан недействительным. Наследниками восьмой очереди названы «нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, даже те, которые не проживали с ним совместно». На иждивении не должны находиться не менее года до дня смерти наследодателя. Однако в порядке восьмой, то есть последней очереди, указанные лица наследуют, когда нет наследников предыдущих очередей. При наличии других наследников нетрудоспособные иждивенцы наследодателя призываются наравне с другими наследниками, как бы вне очереди. В судебном порядке наследника может быть признан недрудоспособный иждивенец, независимо от наличия родственной связи с наследодателем. Для этого в суде должно быть доказано нахождение лица на полном содержании наследодателя в период не менее года до смерти последнего. Или доказано оказание наследодателем такой систематической помощи, которая была для иждивенца постоянным и основным источником средств существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендий и других выплат. Также должен быть доказан факт совместного проживания ждивенца с наследодателем. Рассмотрим вопрос о причитающихся наследникам долях наследства. По общему правилу лица, призванные к наследованию, по закону наследуют в равных долях. Если наследник по закону умер до наследодателя или одновременно с наследодателем то его доля переходит к потомкам и делится между ними поровну. Такая ситуация в Гражданском Кодексе называется наследованием по праву представления Наследниками по праву представления являются внуки наследодателя и их потомки, племянники и племянницы наследодателя, двоюродные братья и сестры наследодателя. Имущество, переходящее к двум или нескольким наследникам поступает в общую долевую собственность наследника. Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними. В соглашении указывается, какое конкретное имущество кому из наследников переходит в собственность. Например, квартира сыну, дача дочери. При этом согласно постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2012 года о судебной практике по делам о наследовании признаются ничтожными соглашения о разделе наследства, совершенные с целью прикрыть другие сделки с наследственным имуществом, например, о выплате наследнику денежной суммы или передаче имущества, не входящего в состав наследства взамен отказа от прав на наследственное имущество. Передача всего наследственного имущества. Одному из наследников с условием предоставления остальным наследникам компенсации может считаться разделом наследства только в случаях реализации таким наследником своего преимущественного права. Закон предусматривает преимущественное право некоторых наследников на имущество в нескольких случаях. Отмечу наиболее распространенные из них. Во-первых, Наследник проживающий на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода. Во-вторых, если вещь неделимая, например, это может быть автомобиль, то преимущественное право на получение этой вещи имеет наследник, который обладал совместно с наследодателем правом общей собственности на нее либо постоянно этой вещью пользовался. И в-третьих, когда раздел жилого помещения в натуре невозможен, преимущественное право на него имеют наследники проживающие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения наследник, который претендует на преимущественное право в наследстве, должен устранить несоразмерность долей передачи остальным наследникам другого имущества из состава наследственной массы или предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы. При этом реализация кем-либо из наследников преимущественного права возможна только после предоставления соответствующей компенсации другим наследникам, если в соглашении они не установили иной порядок. Суд может отказать в преимущественном праве, если сочтет, что предоставленная компенсация является несоразмерной. В свете рассматриваемой темы имеет смысл упомянуть так называемое прекращение наследственных долей. Это бывает, когда один из наследников отказывается от своей доли, не принимает наследство, не имеет права наследовать или же отстранен от наследования. Отказ от наследства может быть вызван различными причинами, к примеру, желанием оказать таким способом материальную помощь родственникам, либо наоборот нежеланием отвечать по долгам наследодателя. Отказ может быть сделан в пользу конкретного наследника либо нескольких наследников, так называемый направленный отказ. В последнем случае отказывающийся от наследства вправе распределить свою долю между наследниками, в пользу которых отказался, либо определить конкретное имущество, предназначаемое каждому из них. Отказ от наследства возможен в пользу наследников любой очереди. К примеру, сын наследодателя может отказаться от своей доли в пользу своих тети и дяди. Если наследник отказался от доли без указания лиц, в пользу которых он отказывается, то его доля по умолчанию распределяется между остальными наследниками поровну. Очевидно, что в рамках даже нескольких видео невозможно рассказать о всех правовых нормах, регламентирующих наследование. Остались нерассмотренными многие аспекты, такие как наследование отдельных видов имущества – это могут быть предприятия, акции, пенсионные накопления, нерассмотренные нормы признания недостойным наследникам и многие другие. Поэтому при возникновении вопросов рекомендую все-таки обращаться к первоисточнику – это в данном случае гражданский кодекс. Ну или задавайте вопросы. Как всегда, статью по озвученной и многим другим темам вы найдете на сайте филиала Дики и на канале Яндекс Дзен. Ссылки на них, а также контакты для связи, ссылки на ресурсы в других социальных сетях вы найдете под видео. Подписывайтесь на канал Коллеги Адвокатов, обращайтесь в чате по другим каналам связи и мы ответим на ваши вопросы.